Всем привет! Студейка в эфире. Сегодня мы делаем из акустической гитары электрическую с помощью пассивных пьезодатчиков. В качестве подопытной использовалась эстрадная акустическая гитара Карлос, неизвестного производства, звучащая отменно, так как я упиливал ее раза 4. Для начала я поэкспериментировал с пьезодатчиком, который установил в кахон. Получилось неплохо, и я решил повторить этот результат на акустике. Я часто использую эту гитару для игры на улице, и в качестве звукоснимателя у меня есть какой-то хрен пойми индукционно-магнитный датчик Market Diamond. Звукосниматель этот не только хоботневый и неудобный, с вечно торчащим спереди шнуром, но также отличается искаженностью звукопередачи и просто непристойными шумами, было решено встроить пассивные пьезодатчики. Для операции по установке пьезодатчиков гитару мне понадобились паяльная лампа. Маленькое и большое сверло для расширения отверстия, дрель конечно, ну и собственно акустическая фурнитура. На Алиэкспресс я заказал 20 датчиков, что обошлось примерно в 4 доллара, и 4 хай HM джека, еще 6 баксов. В качестве провода использовал старый шнур с тюльпанами, которыми вообще не пользуюсь, а вот провод то что надо. Первым делом необходимо снять струны, так как у меня четырехмесячные эликсиры, хотя и зафапанные немного, но нет желания их убивать. Для задачи использую струносниматель, который ускоряет работу в десятки раз. Зацените. Готово. Намечаем место будущего отверстия. Я это делал по ощущениям. Представляю, каким образом это будет удобнее во время игры. Далее сверлим и смотрим заодно, как это выглядит в замедленной съемке. Внутри для уплотнения я проклеил отверстие алюминиевой фольгой, хотя это не обязательно. Зачищаем провода и припаиваем все необходимое. Массу двух каналов параллелим, закручиваем вместе и спаиваем. Сами каналы тоже параллелим на джеке и припаиваем только к одному каналу. Обычно он с маленьким зубчиком. То есть два датчика работают в моно, для чего потребуется лишь обычный моноджек. После каждой распайки и пайки важно проверять на работоспособность соединения. Рабочие датчики ведут себя так. Самой сложной частью была установка всего внутрь. Моя рука не доставала до отверстия изнутри и я не мог прикрутить джек деки Так что на помощь я позвал Ростика, который все же это сделал не без помощи пинцета. Ну, а прикинь, ты застрянешь рукой в гитаре и придется вызывать службу спасения. Получится такой трэш-контент. Небольшой лайфхак для всех перфекционистов. Когда все готово, на помощь может прийти камера телефона с фонариком которая опущенная внутрь розетки словно робот-исследователь может рассказать обо всем, что случилось внутри деки, а вам поможет удостовериться, что все сделано правильно. Один датчик я приклеил прямо под тонкие струны, другой чуть дальше, над струнами и вбок, для того, чтобы можно было подзвучить перкуссионные фишки на гитаре. Крепить рекомендую, как и все, на широкий малярный скотч, так как он наверняка не образует замыкание, его легко снять и он не влияет на шум добавим шифтера первое впечатление после заново натянутых струн Использовали пучки и двойной автомобильный скотч, я апгрейдил систему к педальным контроллерам корейского производства. Artec Denoiser скорее работает как триггер. Достаточно резко обрезает хвосты, но главное, что в нем есть крутилка Output, которую я использую как контроллер громкости или бустер. Хоть что-то. Тест на звукозапись. Я играю легкую музыку, поэтому использую преимущественно модуляционные и пространственные эффекты, иногда включая грелку или овердрайв на соло. Для меня важно было сохранить акустическое звучание инструмента, чего электрогитара конечно не могла дать. Запись чистая, даже чище, чем через микрофон. Думаю, различное расположение датчиков даст другие результаты по амплитудно-частотным характеристикам. В целом звук вполне приличный и можно писать сразу в линию, хотя я использовал два шумодава одновременно, особенно при включении дисторшена. Последок еще одно исполнение от Миши препода по гитаре, так как другой человек всегда звучит по-другому. По-моему, атмосферно получилось. Нормально будет. нормально будет. Нормально будет? Ну, давай еще раз.